Я хочу вас познакомить. В общем, есть народности, которые просто живут дольше. И когда мы смотрим их образ жизни, он всегда связан с выборами. Может быть, и с какой-то мудростью уже, которая передается от отца, детям и так дальше. Японцы, они считаются долгожителями. Ну, там 81, 87. А если мы посмотрим Россию, там... Сколько там было? 67 были мужчины только средний, а женщины немножко больше 77. И это только изменилось за последние 10 лет. А когда я первые графики делала, было, было 57 и 67 лет 20 назад. Удивительно, что это сейчас так. Людей количество, которые отметили в 2004 году столетний юбилей было 23 тысячи в Японии, это очень большое количество. Это целая нация уже. Это, понимаешь, это уже не случай, это действительно уже. Посмотрите теперь старейшие жители Японии. Я просто не успею вам показать все эти графики, которые тогда составляла, про их образы жизни. Но я приду к этому, приду к работе Брэдли Уилкокса и Окинава Ресерч, и я вам покажу причины, почему. Камата Гонго, 116 лет, женщина, но это уже немножко страшно. Юкеши Чугани – 114 лет, мужчина. Иди Ромен Япония – это почтальон, 40 лет. Что делает почтальон? Ходит, ходит, он не сидит, как мы за компьютерами и за, за письменным столом, он ходит, он двигается. И удивительно, что эти люди вели очень простой образ жизни. Грузия. Если в Грузии средний возраст жизни не такой уж большой, что меня очень поразило. Хотя хорошая природа. Люди говорят, о, Акинава. Я почему это сюда включила? Грузия тоже вторая Окинава, но люди не живут долго, потому что выборы другие. Извините, я никого не хочу оскорбить. Ни армян, ни грузии, но выбор. Каждого человека важный. Антиса Хечаева 132 года. Статистические учреждения в Грузии подтвердили, что это действительно истина. Пойдем в Узбекистан. Эта женщина 135 лет жила. Родилась 1 июля. Может быть, вы скажете, конечно, если быть в таком как бы уже качестве. Но хочется сказать, что важно не только длина жизни, но и качество жизни, как мы ее, как, в каком мы тонусе, правильно? Мы же, не, наверное, несоразмерна та жизнь, которую ты проживаешь бездейственно и просто как мумия. Индонезия, 146 лет. Я просто показываю вам, что действительно в истории и сейчас, недавно, это 2016 год. Это все еще есть. Мы сейчас подойдем к острову Окинавы, наикрасивейший остров, где умирают не от болезни, а от старости. Это очень красиво. Не от болезни. Значит, люди не болеют. Они просто приходят и уходят в свое время. Окинава рекосмин по числу долгожителей. На 1,3 миллиона населения, практически 34 35% долгожителей, это очень процентуально, очень большой процент. Когда люди мне говорят, о, это Окинава, я им говорю, нет, это образ мышления, это образ выборов, потому что Грузия, Узбекистан тоже могли бы быть Окинавой, но они ими не являются. Мы сейчас будем немножко изучать, вот чтобы это все написать, в одну научную работу тысяча ученых писала, изучала. В другие сотни, десятки, десятки. Вот чтобы вот это все заполучить, сортировать, ушло много лет. В основе этих окинавцев рацион растительная пища с высоким содержанием хороших углеводов, медленных, и с низким содержанием жира. Такая пища защищает от сердечных и раковых заболеваний. Люди не верят в это. Но это действительно так. На Кинаве почете соевые продукты. А у нас уже сколько лет идет эта соевая антипропаганда? И только лишь я, когда же я делала в Москве семинар, не помню, какой-то лет пять назад, наверное. И Академия наук тогда Российской Федерации было удивительно то, что были там ученые, которые поддержали ту лекцию, Которая сделана на основании главного биолога-американца, который все эти лжестатьи про соевые продукты практически на ноль свел, что это неправда. Но я это сейчас не буду затрагивать. Когда люди говорят, что это нам опасно, то посмотрите на этих людей: тысячелетия. Акинава, Япония, кто еще? Китай. Там это нормальный образ жизни употребления соевых продуктов. Еще в детстве обучают всех детей разным видам спорта. Поэтому здоровый образ жизни – постоянное движение. Я расскажу вам историю про Авицену. средневековья Именитый врач, первый врач. Грубое Средневековье. К нему приходит пациент и спрашивает. «Доктор, помоги мне, я умираю». Доктор, смотри, я ничем себе не могу помочь. «Ну как? Я к вам сюда шел за такие длинные пути». Вы знаете, 200 километров или 300 километров там, на юге, есть очень умный врач, идите к нему. Он пошел, идет, идет, идет, идет, неделя, идет, два, на лошади и пешком, приходит туда в селение говорит, у вас должен быть умный врач. Нет, то иди обратно. Вот Авиценна там, умный врач, и он тебе поможет. Он идет обратно к Авиценне, Авиценна говорит, как ты себя чувствуешь? Да вроде лучше. Ну вот, ты прошел программу оздоровления. Всегда движение. Мы имеем такой как бы хороший генетический фон. Наше тело постоянно анализирует. Вот сейчас вы попали сюда. Он анализирует, что вы здесь делаете. Вы случайно здесь? Или вы намереваетесь в действительности перемены, преображения вашей жизни? И ген тогда делает анализ. Надо ему работать хорошо, надо ему эти перемены принять или нет. Это информационная, очень сложная система. Поэтому это делается только, когда мы двигаемся, когда человек лежит. Или в образ жизни пульт телевизора, подушка, диван и что-то вкусное поесть. Тогда это не получится. Движение дает причину для информации. У жителей островов Японии очень мирный, доброжелательный характер. Удивительно, что я в тюрьме работала, в одно время читала лекции «Новое начало». Там сделали строгий режим, там сделали опыт. Мы начали делать программу «Новое начало» на грубых, водворенных в тюрьму грабителей, людей жестоких и жестких. Мы отняли у них белковую пищу, которая основывается на животной пище, начали делать совершенно другое, другое качество, другое количество. Я дальше покажу. И вы знаете, чем это кончилось? Они перестали друг друга бить. Перестали драться. Полюбили, Полюбили это еще очень как бы трудно сказать, но стали миротворцами. Один из старейших жителей Земли, сигеты Изуми, он прожил 120 лет и 237 дней. Вот эти 120 лет, почему меня этот человек заинтересовал? Его образ жизни был близок к новому началу. И вот эти 120 лет, за все 120 лет он ни одного дня не был на бюллетне. Он ни одного дня не сидел без работы. 120 лет активной жизни. Ну и улыбается тоже. Употребление двух до трех соевых блюд в день. И что еще? Преклонный возраст в добром здравии. Это очень пленяет. Статистика средней продолжительности жизни. Австралийцы, греки, канадцы. В среднем 78 лет. Немцы, американцы. Вот это восемьдесят и семьдесят восемь лет только за счет очень больших денег. За счет искусственного, можно сказать, такого коронарные артерии шунтируются в Америке уже каждого пятого или десятого. И это стоит 300 тысяч. И вот за это человек живет дольше, но он живет искусственно. Вообще-то эти цифры не очень реальны. Теперь русские. Меньше всего живут самолицы-негрицы. 47 лет. Антисанитария. И я думаю, что очень много стресса. Но я это, к этому подойду.